Всем привет-привет и добро пожаловать на канал Я Оля. Сегодня у нас очень полезное видео. Это вещи в роддом. У меня получилось два пакета. Один пакет лично для меня вещей и второй пакет для малыша. И перед тем, как мы начнем рассматривать вещи, которые я собрала в роддом, я хочу вам рассказать о том, что сейчас у одной компании очень хороший Хэппика проходит конкурс на зубную щетку. Это ионная зубная щетка, 100% сделанная в Японии. Я заказала себе новенькую зубную щетку в чехле, она очень классная. И для того, чтобы участвовать в конкурсе на зубную щетку, вам нужно вконтакте или в инстаграм разместить фотографию своей старой зубной щетки и указать хэштег «Хочу хэппика». Очень классные они и они на батарейках, и очень хорошо справляются со своей задачей, Чистит зубки. У меня это уже вторая зубная щетка, я уже заказывала такую. Вот такие вот хорошие щеточки, всем рекомендую. Обязательно участвуйте в конкурсе, ссылка на конкурс и условия участия в описании под видео. Начнем мы с пакета вещей для мамы, потому что это пакет, который вам потребуется в первую очередь когда вы поступите в роддом. И также я хочу сказать, что все вещи я положила для того, чтобы было удобно, когда я приеду в роддом, их доставать. В первую очередь, что я положила, это тапочки, потому что вы, когда поступите, нужно сразу будет переобуться. И чтобы вам не копаться в ваших вещах, положите их обязательно сверху. Следующую вещь, которую я беру с собой в роддом, это полотенце. Оно небольшое, которое также может вам пригодиться в родильном отделение. Также я с собой беру прокладки. Ол, весь ночные. Я взяла сразу а, двойную пачку. А, лично эти прокладочки мне нравятся. Также еще я беру с собой прокладки на также ночные. Но я хочу стоит. вам показать, это лактационные вкладыши. А, я их использовала со второго дня рождения малыша. А вот эта фирма мне очень нравится, поэтому я их купила. Также я с собой беру трусики гинекологические, здесь 5 штучек, очень нужная вещь, и всем советую купить, они достаточно дешевые. Еще я с собой беру влажные салфетки от компании Johnson's Baby, мне они нравятся, эти салфетки будут как для меня, так и для малыша. Очень хорошая вещица, и здесь нравится, что вот такой вот замочек. Также я беру с собой нижнее белье, две пары. Беру с собой я ночную царочку и халат. Сразу не разрешают одевать. Обычно выдают белье, которое есть в роддомах, но на второй день разрешают уже переодеться в свои личные вещи. Еще я беру с собой обязательно детское мыло от ушастого няни, оно мне нравится как для себя, так и для малыша. И еще вот такой вот детский крем от Johnson's Baby с молочком. Очень хороший кремик, он мне нравится. И еще обязательно я беру зубную щетку в чехольчик и зубную пасту. Беру с собой гель для душа, шампунь и бальзам для волос. Показываю вам только гель для душа. И еще с собой возьмите на всякий случай дезодорант. Всегда нужная вещица. Это вот первый пакетик вещей для мамы в роддом. И второй пакет, в который входят вещи для малыша. Я обязательно беру новое полотенце, которое я уже постирала для малыша, чтобы использовать его, вытирать. Также с собой я беру памперсы для малыша. Я отдаю свое предпочтение данной марке, потому что с дочей мне эти памперсы для новорожденных очень понравились. От 2 до 5 килограмм Neve Baby Dry памперсы. Очень они хорошие, мягенькие и не вызвали у ребеночки тогда раздражение. И еще я беру с собой три комплекта для новорожденного. Здесь у нас два бодика, одни штанишки и один, один слип И также еще я беру с собой две пеленочки. И на всякий случай беру вот такие вот носочки для новорожденных, потому что неизвестно какого размера родится малыш. И Поэтому, чтобы штанишки у него не сваливались, я беру носочки. Это вот основные вещи, которые я беру с собой в роддом. Советую вам не набирать очень много вещей, потому что очень много не пригождается. Еще советую взять вам негазированную воду полтора литра. И плюс можно взять сушки или постное печенье, потому что в основном врачи не разрешают есть такого ничего вредного. Если вам понравилось это видео, то обязательно поставьте мне... Лайк like, или пальчик вверх. И если возникнут какие-то вопросы, то задавайте в комментариях. А сегодня всем спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео. Всем пока-пока!